Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Близнецы на февраль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Итак, в начале месяца а именно с 1 по 3 число Венера будет в благоприятном аспекте к Сатурну и Плутону. Это даст возможность удачно решить целый ряд финансовых вопросов, особенно если наблюдались какие-то задержки. Также это достаточно интенсивный период в плане эмоций, переживаний. Может быть ситуация, которая будет держать вас в... В руках ваше внимание будет очень сильно отнимать, поэтому стоит это учитывать, что эмоциональное состояние в этот период может быть на первом месте. 3 февраля Меркурий, планета коммуникации и ваш управитель переходит в ваш 10 сектор, и Меркурий будет длительный период времени находиться в этом секторе вашего гороскопа. Это связано с тем, что 17 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение и будет идти вспять по 10 марта. Поэтому можно сказать, что ближайшие полтора месяца это будет для вас период погружения в собственные жизненные цели, а также вопросы, связанные с вашей профессией. Это может быть поиск нового направления деятельности, это может быть поиск способов заявить о себе, поиск новых возможностей для развития. Это очень хороший период времени для того, чтобы продумывать стратегию, для того, чтобы готовиться к какому-то важному этапу, который должен произойти в вашей жизни. 5 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 10 и 12 сектор гороскопа. Это очень хороший аспект для неожиданного решения тех проблем, которые очень долго вас беспокоили. Это может быть новая идея или же неожиданная встреча, разговор, которые повлияют на ваш статус, на вашу репутацию в положительном смысле. 7 числа Венера, планета красоты, любви, гармонии, переходит в ваш 11 сектор друзей. И Венера будет находиться в этом секторе по 5 марта. Поэтому период будет исключительно благоприятный для любой социальной деятельности, для того, чтобы развивать ваши страницы в соцсетях, для того, чтобы объединять вокруг своей идеи других людей. Это хорошее время для встреч с друзьями. В этот период вас могут пригласить на какое-то важное событие, празднование чего-то. В любом случае венера в одиннадцатом доме дает возможность ощутить себя частью большого коллектива или частью большого события 7 числа меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам которые на данный момент времени находится на вашей финансовой оси этот аспект поможет вам получить новую идею или возможность, связанную с заработком. Это может быть также удачная покупка или продажа. Этот же аспект будет повторяться 27 числа. Так что следите за тем, какие события будут с вами происходить в этот день. И не исключено, что... Эти события могут повториться еще и в конце месяца. Период с 9 по 12 число достаточно турбулентный в плане отношений, в эмоциональном плане. В это время Венера будет в соединении с Хероном и Лилит. Старайтесь избегать споров, конфликтов, разногласий. Это время, когда вы можете либо сомневаться в ком-то, либо даже ощущать разочарование. Лучше не принимать вблизи этих дат важные решения, связанные с отношениями, а также с темой сотрудничества и взаимодействия. 9 числа будет полнолуние во Льве в вашем третьем доме. И это будет первое полнолуние после затмений, поэтому некоторые моменты могут еще даже и по затмениям проигрываться. Но в то же время полнолуние внесет и свои коррективы. И третий дом отвечает за братьев, за наших близких родственников, за тех людей, с кем мы общаемся, за тему обучения. Это все то, что, в принципе, близко для знака Близнецы. И полнолуние поможет вам получить результат в интеллектуальной деятельности. Вы можете отправиться в поездку, которую долго планировали, или встретиться и обсудить важные вопросы с теми людьми, которых очень давно не видели. 16 числа Марс, планета активности, переходит в знак Козерог по 30 марта. И Козерог ⁇ это ваш восьмой дом. Это будет период очень интенсивный, когда буквально вот внешние обстоятельства будут вас заставлять действовать, и внутренние вы будете ощущать готовность рисковать совершать какой-то очень смелый шаг вперед, на который, скорее всего, ранее вы бы и не решились. Поэтому период потенциально очень и очень м -м, прорывной. Он поможет вам воплотить в жизнь то, что вы давно хотели, но почему-то боялись это сделать. 19 числа Солнце переходит в Рыбы, в ваш десятый дом на месяц. И Солнце присоединяется к Меркурию, и оно еще больше оживит дела, связанные с вашими целями, карьерой, профессиональной деятельностью. Это очень удачный период для того, чтобы заявить о себе и показать ваши умения и таланты. 20 числа Юпитер будет делать благоприятный аспект к Нептуну и будет затронут ваш восьмой, десятый сектор гороскопа. На самом деле этот аспект будет воздействовать полмесяца, и 20 числа он просто будет уже точный. И это очень благоприятный аспект в плане финансов. Он может дать возможность приобрести что-то, о чем вы давно мечтали. Это аспект, когда финансы и помощь других людей, и финансовая, и моральная, помогает вам достигать ваших целей то есть в принципе это аспект поддержки от других людей 24 числа солнце будет в благоприятном аспекте к лунным узлам а марс будет в соединении с южным узлом это период когда кому-то понадобится ваша помощь поддержка это период когда от вас будет требоваться самоотдача и Старайтесь присмотреться к своему окружению и помочь тому человеку, который действительно в этом нуждается. 25-26 число — очень насыщенные и активные дни. В этот период будет хорошая конфигурация между Солнцем, Меркурием и Марсом, которая даст много идей, много дискуссий, обсуждений и желания действовать. Также в этот период Солнце будет соединяться с ретроградным Меркурием, и это поможет осознать главную тему всего февраля, то, что вам нужно усвоить, какой урок вам нужно запомнить. И в это время может произойти какое-то важное событие в плане взаимоотношений и общения с другим человеком. 28 числа Венера будет делать квадрат к Плутону и будет затронут ваш 11 и 8 сектор гороскопа. Этот аспект может дать, во-первых, переживания по поводу финансов или по поводу личных отношений. Это аспект накала страстей, когда может быть такая ситуация, что вы выскажете что-то, что вам не нравится, это аспект, когда вы можете быть не согласны с мнением большинства. Период достаточно сумбурный, но в то же время он поможет вам прояснить для себя много моментов. 29 числа Меркурий будет делать благоприятный аспект к Урану, И это будет повтор того аспекта, который был 5 числа. Это очень хороший день для дружеских встреч, для обсуждений ваших идей с другими людьми, с вашими единомышленниками. Это хороший день для того, чтобы посмотреть на любую ситуацию с другой стороны и найти какое-то решение и что-то изменить, если вас что-то не устраивает. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.